Приветствую тебя, дорогой зритель «Универ -ньюз. Мир не стоит на месте и каждый день радует нас новыми новостями. Вот и наша ненасытная творческая команда уже готова рассказать тебе о самых интересных студенческих событиях. Ну что ж, ты готов? Тогда поехали! С тобой я, Анастасия Иванова. Сегодня в выпуске. Успех пахнет нефтью. Куфу заключил договор с фирмой «Пакер». Это не слухи. Газпром нефть удивлен успехом «Казанского федерального». Татарстанский нефтегазохимический форум проходит с размахом. 200 нефтегазохимических предприятий России и зарубежья, три квадратных километра экспозиций, продукция 25 стран мира, тематические выставки и научно-практическая конференция. КФУ оказался в центре событий. Ректор Ильшат Равкатович Гафуров подписал договор о сотрудничестве КФУ с научно-производственной фирмой Пакер.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 В последнее время Институт химии, Институт геологии и нефтегазовой технологии привлекают все больше ведущих экспертов с разных точек мира. Чем уникальные разработки химиков и геологов КФУ решили выяснить и представители Газпром нефть НТЦ». Подробности далее.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 Ирак Зинуров встретился со студентами и преподавателями КФУ. Знаменитый ватерполист рассказал о том, как он шел к спортивным победам, как учился преодолевать трудности и не сдаваться, когда опускаются руки. В Хаш отправились 900 паломников из Татарстана. Около 30% верующих из республики в Мекку отправились повторно. В Татарстане снизилась смертность от онкологических заболеваний. Число умерших пациентов трудоспособного возраста за 7 месяцев 2016 года уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2%. В набережных Челнах пройдет всероссийский конкурс «Лучший водитель грузовика». Призовой фонд конкурса составит 1 миллион рублей. Интернет-площадка Mail.ru для Казани начала работу во вторник, 6 сентября, в рамках городского проекта «Добрая Казань». Сервис позволит жителям Казани легко помогать проверенным фондам и развивать благотворительное движение в городе. КФУ поднялся более чем на 50 пунктов в глобальном рейтинге вузов QS. Казанский университет попал в группу 550 лучших вузов мира. У центра семьи «Казан» пройдет энергофестиваль. Мероприятие пройдет в формате праздника для всей семьи. Московский ЦСК обыграл казанский «Акбар» со счетом 3-1 в гостевом матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Для ЦСКА эта победа стала шестой подряд в основное время в текущем сезоне КХЛ. В Татарстане определят лучшую научную работу в области искусства. Победитель конкурса получит содействие в организации зарубежной или российской стажировки в профильном образовательном учреждении. В КФУ прибыла делегация российской инновационной топливно-энергетической компании Ритек. Казанский федеральный представил компании результаты предварительных работ по исследованию нефти и ее изменению после термогазового воздействия. Мы предлагаем посмотреть кадры, которые только что были получены с места события. Конечно, я сразу прошу вас. В Окисление может быть и, идет генерация и, минеральный, минеральный пород, и, компоненты... и Наш выпуск подошел к концу. На этом у меня все. Не вздумай унывать, а лучше жди встречи с нами в следующем выпуске. Пока-пока!